Всем привет! С вами Дмитрий Русул. В этом видео я хотел бы чуть-чуть поговорить о функции Hide, потому что тоже часто спрашивают, как ей пользоваться, вообще, для чего она нужна. На самом деле, очень полезная функция — это функция скрытия каких-то треков, каких-то дорожек. То есть бывает такое, что вы импортируете что-то в проект, Какие-то бывают дорожки ненужные, например, там какие-то временные миксы или демо-миксы, или, может быть, какие-то альтернативные там, записи вокала, ну, или каких-то партий, и вы хотите просто их скрыть. По умолчанию здесь вот видно, что нет никаких функций хайда, нужно нажать горячую клавишу H или Hide. То есть я нажимаю H, и вот теперь у меня появилась функция Hide, то есть вот она включена. И таким образом я могу здесь отметить нужные, точнее, скажем, не ненужные треки, которые я хочу скрыть. То есть например, я, например, хочу скрыть э, вот эти гитарные треки, э, они мне не нужны, э, не хочу на них смотреть, скажем так, их видеть. вот И я могу их скрыть. Дальше я опять нажимаю на H. Теперь он становится рыжим цветом, говорит о том, что сейчас какие-то треки спрятаны. То есть, и мы видим только то, что у нас не спрятано. А, таким образом, мы работаем, и что -то, то есть, можем таким образом очистить себе пространство для работы. То есть, это очень удобно. А, и, опять же, нажимая туда-сюда клавишу H, я могу смотреть на эти треки и их скрывать обратно. Сразу оговорюсь, очень важный момент, что не забывайте их мютировать или, может быть, даже полностью э, мутировать сами регионы, потому что неоднократно бывает такое, что трек замьючен и э, скрыт в режиме хайд. И я слушаю, все в порядке. И, например, я замютировал какие-то дорожки, чтобы послушать другие, а потом нажимаю Option Mute, чтобы размьютить все. И проблема в том, что... Э, спрятанные треки тоже размьючиваются. И при этом я потом не понимаю, откуда у меня какие-то ненужные звуки появляются, с какой дорожки этот звук идет, Это может быть какая-то дополнительная запись вокала, и я не могу понять, откуда какой-то шум идет. Такое бывает, особенно в перегруженных сессиях, где там по 40, по 50, по 60 дорожек, и из них там 10 вообще ненужных, а просто как временные. За этим тоже обязательно следите. То есть вот такой практический совет, опять же то есть если вы прям хотите трек просто на будущее где-то сохранить замутите его а лучше замитируйте сами регионы то есть выберите их нажмите Ctrl M таким образом даже если вы размутите дорожки то звука с них не будет то есть все регионы все партии на этих дорожках просто замутированы вот поэтому никаких проблем не будет и можете спокойно там что-то мьютить, потом э, размьючивать, и хайд-треки вас не будут волновать. И также, соответственно, вы их можете скрыть и спокойно работать. То есть это очень важно, потому что очень часто бывает, что люди что-то размьючивают выводят, а потом уже в миксдауне, э, то есть в файле, слышат какие-то ненужные партии, какие-то звуки, не понимают, откуда это все взялось. То есть это, вот как правило,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 Ссылка в описании к этому ролику. В принципе, функция очень полезна, опять же, для разграничения пространства об э -э уменьшении, особенно если вы работаете на макбуках с маленькой диагональю, где все не помещается. Порой иногда очень полезно скрыть какие-то элементы и сфокусироваться, например, только например, на барабанах, на басу, а все остальное где-то в фоновом режиме играет, но вы этого не видите и это вас не отвлекает. Вот, так что очень советую этим воспользоваться. Ну, у меня на этом все в этом видео. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментарии, я на все отвечу. А так, увидимся с вами в следующих видеоуроках. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!